Боя нас здесь, братва. Ядерный рассвет на заряд крена. Это значит, мы сваливаем наконец-то из домика Фрей и продолжаем проходить Геодвор. Садись поудобнее, хватайте ништячки и делайте погромче. Погнали. Мой дом для вас. Ну чё, мелкие, погнали. Банахи, прости, видимо, пора. Похуели. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? О, не знаю. Конечно помнишь. Нужна лодка. Не знаю, наверное, нужна лодка. Че-то Че у пацана немножко с крыши нету то по моему поплыла кукуха будь земля ей пухом будал, дал дал ёбу да и слава богу кукуха будь земля ей пухом ну ладно съебанутых спрос нет Бля, чувствую себя хованским сижу глушу пиво в кадре играю какую-то дичь все-таки интересно, когда же Кратос раскулится. Видишь? Лодку выбросила на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но... Просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. Правду. Правду. Я бог от Рей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился Богом, так же как и ты. Сын, нечего сказать. Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я Бог. Почему ты так долго это скрывал? Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога — это нередко бесконечные боли и трагедии. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не... Чувствую себя Богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. Ну нельзя... вот и раскололся сумеешь По крайней мере, призывать зверье он умеет. А ты их точно не слышишь? Как ты их не... Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способна. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Тогда я точно знал. Врок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер, он знает, поэтому он нас преследует. Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдер. День похорон твоей матери. Это правда. Эй, ну нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Был мужем Фрей. Давай я тебе попозже расскажу. Давай еще раз, не отвлекаясь. Так, я что-то не понял. А, нам туда? Ну, еще раз читай сегодня прячу смерть в себе а завтра жизнь даю траве о мне нравится не я ли это написал ну no. <звук> <звук> это что ответ Земля. М -м. Прячет смерть, дает жизнь. Точно похороны. Давай. Йорф. Если бы в Альфейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Э -э, Но ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда, мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются. Да. Пиздюк в себя поверил, я смотрю. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра, и приносили ему дары по всему миру. И все-таки оно вертится. Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня? Именно. Что бы с ней не случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и Великанов. Бум. Сейчас, по-моему, будет замес. Так что, ребятки, готовимся. Не знаю, никогда не. Так, один нескромный вопрос. Как мне, блядь, не подобраться Усюка. Это чё за гироскоп? Бля, ну точно гироскоп. Ща будет еблась, по-моему, мне. Так, так, так, чё за генище? Думал, что все так Хекс! Да, целочку узнал, сразу лука слепит. Брин, большая голова, руки длинные до плеч. Любит, Брин. Корчить халва, он умен и туго Блять, чеща выдал, а? Это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было, но твой папаша научился кое чему, не без помощи Брока. И Брок там был? Я, но. <поставь> ага. Так. Лаушки-то, конечно, заебись. Ой, скелетонома. Начальники, я обосрался страшно, ма. Блять, что я сделал? Рун! Так, ловушка есть. А где же ветер? Полезли? Епс. Ёпс. По корням, по корням. Целый Кратос лезет к нам. Он несет с собой фулл данжен. Песенку поют. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне Ну да, за кормой головы ничего и нет, пиздюк Тыки Тюра все, наверное, любили Но он явно кого-то боялся Но известно кого Одина и не зря Ужасло, ебаная охуяльня Так, давайте думать как же отключить эту злоебучую защиту? Защит. Защита. Так, я не увидел, где ловушка. А, вон она, блин. Ага, на кольце, на кольце рабочая ловушка. Там ветер. Так, где тут, я помню, цепь. к на спину. Блять, свет еще такой, кого-то в стриптиз-клубе на стену спускаюсь. Motherfuckin' God, это же стрип-клуб. Ты лучше пожевеливайся, брат. Так, вот куда набрасывать? Я что-то хуй понял. Так, ладым. Так, там не нерабочая. Так. Хых. Это ч ⁇ свич? Тупые свичеры. Так. Прицел. Реиста. Тридцать. Три. Огонь. Так, какие-то ворота открылись, по-моему, не? Так, один кусок защиты. О, ко колесо. ёбаный стос смотри, с каждой стороны небольшой проход как раз для мальчика для отца слишком малый иди, придумай во мне так, морозилку включить не вариант Так, здесь морозильника тоже нет поэтому только пробег страшно вырубай опа так вторая ловушонка Ебать мой хуй! Посмотри! Это чё Где паук? Бухнуть надо, или где? Или смотрит, что там нарисован он сам? Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Из страны песков что очень далеко отсюда там есть боги о да там их очень очень много они злые на этот вопрос не так просто ответить Нормально, я ему налупил. Так. Так. Давайте в ПВО поиграем, а? Ой, то урод паяльникам, а? Паяльникам. это было ебать мой хуй а что тебя там так задело? это не важно для тебя важно это был необдуманный поступок лучше выбрось это из головы Ого, это прямо почти наверное, тебе а. так теперь надо проработать с Пути, наверное сейчас защиту снимем посмотрим что будет дальше и будем сворачиваться так, он вторая ловушка. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Надеюсь, я бегу в правильном направлении. Сука! Вы знаете, что это было подляна? Нормальная такая причем. Блять, промазал. Так, вон там третьего уха. И... цельс. Ну хоть сейчас без подлянок. Так, колесо... Точно ничего не хлопает? А я-то думал, те пилы были страшными. Так, третья лоуха. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Блять, как оно неудобно крутится. Кто б только знал? Кер прицелишься, называется, а? Я еще и кидаюсь не тем. Ага, сверху надо работать, что ли? Вот теперь главное не облажаться. Смотри-ка. Кольца кроют друг друга. Проблема в том, что мне ой, как весело. Сейчас будет съябывать оттуда. Ловушки-то, конечно, заебись. Только кольцо повернуто настолько неудачно. Так, а от цепи получится прицелиться? Ну, сейчас, по-моему, мне придется применить всю свою скорость. Блять, он даже не дотягивается. Да ну нахуй. Короче, хера. У меня 10 секунд уходит только на спуск. Угу. Значит, надо найти какую-то другую точку. Так, давайте посмотрим еще раз, где именно ловушка находится так колесом. Колесом. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> так, здесь колесико, Не вариант. Тут колесико. А вот и ловушка. Так. Давайте-ка подумаем еще. Блять, а какая-нибудь дополнительная ветроловка, может быть, где-то есть. Дай-ка на втором этаже посмотрю. Часа репу я буду очень долго, я так чувствую. Mm. Так, так. А я, походу вкурил решение. Ну, может быть, не сам, но ну, ладно. Короче, что надо сделать? Надо переключить. заставить вот так сделать и теперь меня в принципе не ебет сколько у меня времени занимает спуск что я сразу не догадался я хуй его знает так теперь уточняем местоположение деревцам угу. делаем вброс и снимаем третье кольцо Механизма. Рунный камень. Опускается. Чего? ловушка Отец. Мальчик, уходи отсюда. Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене. Но, их тут три! Что мне делать? А трей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть Так, хатер серебряный гонится за луной Сколь золотой гонится за солнцем Когда они съедят солнце и луну, будет рагнарёк Но тут все перепутано Ты молодец Луна налево, солнце направо, Мидгард посерёбке Но какой рычаг тянул? Средний рычаг Левый я средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа и дыхание Сережья. Левый. Я. Левый. Я! Правый Блять. Как? Я, я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как я... еще? Не вышло! Почему не вышло? яструя ее нож знаю зато ты спасся. это было умно Струба! ну нихуя себе руна у нас все получилось да посмотрим что приготовил для нас тюр у нет защитная руна фрейз мылась делать продолжать путь вот она мы ее нашли сын вот в день когда ты родился я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это. Самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва! Типа путь открыт? Стой! Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Гриндель. Ага, я, кажется, понял фишку. Смотри, в чем дело. Холодильника надо валить клинками, а того петуча надо валить топориком. Ох ты ж ёпта! Так, этот лег. Топор. Опс. Пламя хаоса. Топ. Сука. Ой-ой. Но мы же боги. Видал ей побольше. Ха, жалкий трот. Да. Меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Так. Ну что ж, на этом сделаем перерывчик. Спасибо что присутствовал. С тебя Луис. Пиписька. И до скорого. Ну и колокольцев пробей. Увидимся в следующей серии.